приветствую на связи артем мазур и в этом видео мы вместе с вами разберем сколько платить специалисту по рекламе вот допустим у вас есть свой проект у вас есть свой бизнес вы нанимаете какого нибудь подрядчика по рекламе неважно какой канал рекламы там будет яндекс google instagram facebook youtube вообще неважно какой человек и первый вопрос который у вас возникает это а сколько платит этому человеку сколько платить специалисту по рекламе вообще какие есть системы мотивации какие есть системы показателей и на самом деле у меня уже большой опыт в это потому что а, мы обучаем специалистов по рекламе, да, мы их а, рассказываем, им сколько им вообще брать денег, за что и за какими показателями следить. И у нас своя команда есть специалистов по рекламе, которые также работают, у нас есть своя выстроена система, и как раз об этом мы вместе с вами поговорим. Смотрите, вот есть первый способ а, вообще, а, с, какую цену ставить, какую стоимость, а, сколько платит специалист по рекламе. Это все зависит от того, насколько он а, компетентен, насколько он уже опытный, насколько уже проектами поработал допустим возьмем первую ситуацию когда специалист по рекламе новичок и в этом случае его основная вот мысль в голове вот, допустим закончил какой-нибудь курс закончил пользу закончен какую программу до да, отучился и а, на самом деле большинство сейчас это они готовы просто хотя бы с кем-то сотрудничать а, и такие специалисты по рекламе они готовы вот прям полностью погрузиться в ваш проект поэтому не думайте что даже если человек новичок, да, у него вообще нету кейсов, то это человек, который вам бюджет. Нет, он, вот у нас, допустим, есть специалистов по рекламе, выпускники наших программ, которые учились 3-2-3 месяца. То есть представьте, 2-3 месяца человек осваивал один канал по рекламе. То есть это не какие-то там 3-4 дня, где он чисто, чисто почитал справку, посмотрел какие-то видосики на YouTube и все. Человек 2 месяца обучался, то есть он знает, как это делать, поэтому на вашем проекте он приложит максимум усилий для того, чтобы дать вам результат, чтобы сделать себе вот эти первые кейсы, первый результат. Поэтому такой специалист по рекламе, вот такой человек, он, а, как правило, работает по системе за настройку рекламной кампании и, по, а, второе, это он берет фикс за ведение рекламной кампании. Как правило, эти цены начинаются от 10-15 тысяч за настройку рекламной кампании, плюс где-то тысяч пять за ведение, за контроль рекламной кампании. Вот как-то так это то, что берет начинающий специалист. ни о каких там, не знаю, там пяти тысячах рублей, ни о каких бесплатных способах. То есть, ну давайте опять же будем откровенны, что а, если человек работает с вами бесплатно, то не он несет ответственность за результат, а, ни вы не несете какой-то вот, а, ну не знаю, какие-то финансовых обязательств перед ним. Поэтому, а, если мы работаем специалистом, да, человек все равно инвестирует свое время, да, на вас, на ваш проект. Поэтому а, первая вот это ступень, все равно мы ее оплачиваем, да, то есть вот это первый формат работы. Далее вы можете перейти уже на другой формат работы, о которых мы сейчас дальше поговорим. Поэтому 10-15 тысяч рублей за вот эту первую рекламную кампанию, после этого где-то около 5 тысяч за введение. Это то, что берет начинающий специалист. возьмем специалиста, которого человек, который уже поработал, ну, в принципе, который уже, ну, не знаю, вел 2-3 проекта, ну, в принципе, который уже, как говорится, уверенный в себе, он уже может продавать на свои услуги, он компетентен, и в этом случае формат работы может быть тот же самый просто он будет брать не 10 15 а 30 40 тысяч возможно за рекламные кампании потому что человек уже знает цену себе и он не будет с вами работать ради того чтобы сделать какой-то первый кейс вот поэтому э, в этом формате до да, 30 40 тысяч рублей ориентируюсь на такой формат вот и это тот формат как, работы, когда работа именно с, или с начинающими или с человеком, который впервые работает с вашим проектом. Берем следующий формат работы, когда, возможно, у вас в мыслях он возник, я сейчас о нем расскажу, но я не считаю его, так сказать, эффективным форматом работы. Когда вы говорите, давай ты будешь работать бесплатно и поработаешь там за процент продаж. Я всех своих ребят, которые у нас проходят у нас обучение, я всем говорю: никогда не работайте за процент продаж, потому что когда приходит специалист по рекламе, у вас есть возможно какие-то там какие-то продажи, но это не зависит от человека. Возможно у вас там хреновая система продаж и просто специалист по рекламе не будет ничего зарабатывать. Ну это как бы логично. Поэтому чтобы работать по такой модели, вам нужно вот прям показать по цифрам из месяца в месяц, что у вас стабильная система продаж. Если ты будешь привлекать качественную аудиторию, качественных лидов, то ты будешь зарабатывать столько-то но большинство проектов ну, процентов 90 не сможет это сделать поэтому мы эту систему сразу же отметаем и за процент продаж я не, не никогда не рекомендую работать вот на старте это можно сделать ну, не знаю спустя там пару месяцев работы потом возможно эту систему переходить но на старте нет следующая система продаж как система мотивации до да, система оплаты таргетолога это когда вы говорите вот работаем за заявку то есть грубо говоря ты сам платишь деньги, то есть таргетолог, да, приводишь нам, и мы платим, готовы тебе платить столько-то за заявку. Это а, та модель, в которой работают сейчас а, все арбитражные сети, да, то есть, грубо говоря, мы за заявку готовы платить столько-то рублей. И если ты привлекаешь трафик немножко дешевле, а, то ты зарабатываешь на этой разнице. Ну, то есть, понимаете схему, да, за заявку готов, допустим, платить 500 рублей, а трафик у него, у человека обходится 200 рублей, и он с одной заявкой получает 300 рублей. Но эта система подходит только тем, у кого есть свой бюджет, да, когда у таргетолога, в принципе, есть деньги, он сейчас не, говорится, не голодный, да, до того, чтобы больше больше зарабатывать, поэтому такой формат тоже подходит большинство арбитражных, партнерских программ, арбитраж сидей, партнерских программ работают по такой системе. Поэтому... Вот эта модель не для всех подходит. Следующая модель, которую мы у себя внедрили в свое, в свое время, это модель процент от бюджета. Что это значит? Допустим, у вас в месяц, ну не знаю, вы тратите на рекламу там, 200 тысяч рублей. И когда к вам приходит таргетолог возможно первый месяц он вам поработал за фикс плюс настройка рекламной кампании потом он дальше чтобы его мотивировать мы работаем за процент от бюджета вот допустим ну то стандартный по рынку 15 процентов от бюджета допустим человек потратил 100 тысяч рублей и в этом случае он получил 15 тысяч рублей за вот как процент от бюджета, допустим, 15%. Я сейчас опять же по поводу цифр чуть дальше поговорим. Вот, допустим, он столько-то получил. Потратил 200 тысяч рублей, получил 30 тысяч рублей. Потратил там 400, получил 60. Понимаете, да, смысл? Вот За процент бюджета. Какая, какой плюс этой модели? В том, чтобы при текущей системе эффективности, которая у вас есть, тратить больше денег, и чтобы таргетолог был мотивирован больше потратить. Потому что есть люди, которые там, не знаю, поставили там тысячу рублей в день, и вот они сидят над этой цифрой и радуются своим, там не знаю, там стоимости заявки. Но это вы сами понимаете, что при масштабе стоимость заявки начнет расти. Кстати, если вам интересна тематика, как масштабируют рекламные кампании без повышения стоимости заявки, дайте об этом знать в комментариях, я запишу отдельное видео. Напишите там интересно или там запиши видео, я вижу вашу обратную связь и запишу отдельно это видео вот а в этом случае как бы таргетолог готов инвестировать больше денег чтобы получать больше процент бюджета но здесь мы стоим а, с такой проблемой что он возможно будет тратить вам больше денег но заявки будут приходить либо некачественные либо они будут стоить дороже чем было и здесь вторая проблема а как сделать так чтобы и заявки приходили по нужной нам цене и, процент от бюджета, и бюджета, чтобы он тратил больше. То есть понимаете, да, смысл, что вы больше вкладываете денег в рекламу а по нужной цене, и таргетолог мотивирован. Как в этом случае, какую систему мотивации выстроить? То, что мы выстроили у себя, а, об этом сейчас. Смотрите, мы делаем тот же процент бюджета, но мы говорим, что смотри, если у нас заявка стоит, ну, допустим, там 200 рублей, то ты получаешь, допустим, там 1%. Если у нас заявка стоит от 200 до 250, то ты получаешь хуже процент. Если у нас заявка стоит, допустим, от 150, допустим, до 200, то ты получаешь выше процент. И мы делаем вот эту процентовку а, в зависимости от того, сколько у нас обходится заявка. Или, не знаю, там, у вас сколько обходится подписчик, или сколько там обходится переход, или, не знаю, там обращение, контакт. Ну, неважно, ваша так, та цель, которую вы преследуете. И в этом случае что мы получаем? Что мы говорим, что смотри, я тебе даю вот столько-то денег, ты должен сохранить эффективность, по заявке. Если у тебя эффективность будет низкая, то ты ниже процент получишь. Если у тебя будет эффективность высокая, то ты выше процент получишь. В этом случае э, это идеальная система, потому что в этом случае таргетолог мотивирован нам привлекать качественных лидов и как можно больше. Он будет постоянно смотреть за рекламной кампанией, посмотреть за эффективностью, постоянно будет вовлечен в рекламные кампании, чтобы сделать как можно больше лидов по нужной вам цене и освоить как можно больше бюджета. И в этом случае выигрыши все. Во-первых, человек, специалист по рекламе, зарабатывает с вами. Вы получаете, осваиваете большой бюджет и получаете достаточное количество лидов для своего бизнеса. Вот это лучшая система мотивации, которая есть. Есть еще, допустим, там с оплатой за, вот то, что с оплатой за лиды, да, то есть я говорю, что вы чуть больше с этого сверху начисляете человеку за привлезенного лида. Но это опять же та система, как в формате, как партнерская программа, арбитраж. То есть, ну, не всем она подходит. Поэтому, резюмируя все, что я сказал, возможно, не знаю, как эта каша сложилась, потому что мы здесь видео немножко в живом формате именно записываем, не на там, не флипчарте рисую. Но я думаю, смысл вы поняли, что когда вы только начинаете работать с таргетологом, с начинающим, ориентируйтесь на цифру около 20-30 тысяч рублей. Когда вы точно так же начинаете работать с таргетологом, который уже опытный, то ориентируйтесь на цифру 30-40-50 тысяч рублей. Это за месяц, в принципе, ваше введение вашего проекта. Если же мы говорим о Долгосрочном ведении рекламных кампаний, да, чтобы были вовлечены, и ваш бюджет увеличился на рекламу, и вы получали достаточное количество лидов, и ваш бизнес-рос, и специалист по рекламе, который работал с вами, тоже нормально зарабатывал, оставался с вами и приносил вам результат. То мы переходим на систему работы э процента от бюджета. Вот процент бюджета лучше система работы, системы показателей, когда мы разделяем по стоимости заявки. В этом случае и вы будете получать хороший качественный трафик и хорошее качество заявки, и специалист по рекламе будет зарабатывать. Мы у себя сист... уже это внедрили, мы уже на этой системе давно работаем и осваиваем достаточно большие бюджеты, при том, что все довольны. Вот такая вот система мотивации. Надеюсь, было полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, то а, напишите о них в комментариях. А, на этом я, наверное, видео буду заканчивать. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравилось. С вами был Артем Мазур. Желаю вам великолепного дня. До встречи в следующих видео.